Привет, народ! Это Антон. Почти каждый из вас смотрел такой фильм, как «Титаник». Кому-то больше всего запомнилась игра актеров, другим сюжет, а вот лично мне сам «Титаник» — этот потрясающий корабль. Уверен, я такой не один, поэтому сегодня я покажу вам те корабли на пульте управления, которые никого не оставят равнодушными. Поэтому скорее лупите в колокольчик, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Не забывайте про конкурс в конце видео на 1000 рублей, а я буду начинать. Поплыли! Начнем мы вот с такого интересного корабля, который сделали в масштабе 1 к 100. Длина проекта получилась чуть больше 1,3 метра, но тем не менее этого более чем достаточно, чтобы передать, насколько он получился красивым и необычным. У корабля бешеная детализация, безупречное качество сборки, а также приятные для глаз, но в то же время стандартные цвета в основе. В общем, мне корабль понравился. Я бы с огромным удовольствием управлял таким при помощи пульта. А что думаете вы? Не знаю, как вы, но лично я постоянно видел в фильмах разные многоэтажные корабли. Они используются для прогулок с людьми, многодневных поездок или транспортировок на дальние дистанции. Мне всегда было интересно покататься хотя бы на одном таком кораблике. Ставьте лайк, если же за. Ну а пока наша мечта не исполнилась, предлагаю перейти в реальную жизнь и заценить очень крутой многоэтажный лайнер. Он имеет кучу мелких деталей, которые не просто разобрать издалека, но если вы посмотрите на корабль вблизи, вы буквально будете шокированы. То, как красиво у него выполнены зеркала, разные палубы, проходы, лестнички, буквально все, к чему не прикоснись, куда не взгляни. А точно мастерами до идеала. Вот это я понимаю, качественный многоэтажный корабль. Круть! А вы знали, что количество парусных яхт значительно преувеличивает количество моторных 94% к 6%. Тем не менее, ребята из следующего видео не решили идти по пути меньшего сопротивления. И построили очень крутую, достойную внимания мини-яхту. Назвали ее «Квин», что переводится как королева. Сделали яхту в стандартном черно-белом окрасе. Однако, как по мне, он здесь не смотрится обычным. Он какой-то дорогой что ли, какой-то уместный. Думаю, вы меня понимаете. Что сразу бросается в глаза, так это скорость, с которой эта игрушка рассекает водную гладь. Обычные яхты, особенно игрушечные, относительно медленные. Но этого точно нельзя сказать про нашего гостя. Носится королева как угорелая. И это очень круто! Кто-то делает любимую всеми классику, как та же яхта. В то время как другие предпочитают нечто необычное, нечто такое, чего раньше никто не видел и даже подумать не мог, что подобное возможно. Я имею в виду шикарную лодку на подушке. Скажу честно, понятия не имею, насколько это продуманная, практичная или эффективная идея. Но смотрится она очень здорово. Подушка надувается и спускается, делая лодку более мобильной и вариативной в использовании. Она не только по воде круто ездит, но и по суше может передвигаться. А это ли не мечта любого владельца игрушек? Обязательно напишите в комментах, что думаете по этому проекту. По-моему, идея как минимум заслуживает внимания. А это сторожевой корабль. Да-да, тот самый, который могут использовать работники береговой охраны. Сторожевые корабли также привлекаются для несения дозорной службы на подходах к своим военно-морским базам, портам и для охраны морской границы. Именно из-за такого ряда функций и обязанностей подобная машина по-любому должна иметь продвинутую систему и безукоризненное строение, ровно такое же, какое есть у этой модели. Я без понятия, как наш корабль называется, но он выглядит очень круто, и не менее круто показывает себя на воде. Отдельный лайк я ставлю за столь продуманную внутреннюю систему, которую не купили отдельно и установили вовнутрь, а сделали полностью с нуля сами. Это заслуживает лайка и респекта. Это супер супербыстрая и в то же время детализированная яхта на пульте управления. Да, у нее не открываются разные элементы внутри и всякое такое, но это и не нужно, когда можно настолько круто и приятно управлять ей на воде. Но ее минус – это цена, которая выше тысячи долларов. Но я все равно знаю, как немного сэкономить. Для этого надо зарегистрироваться на сайте «Мегабонус».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 Также по ссылке в описании я оставил промокод на повышенный кэшбэк. Активируется только при переходе по ссылке внизу или по QR-коду. Успевайте! На очереди у нас судно, поддерживаемое надводной поверхностью при движении некими крыльями. Они находятся под корпусом и создают подъемную силу, а также частично или полностью поднимают корпус судна над поверхностью воды, что приводит к значительному уменьшению сопротивления движения и позволяет развивать скорость, недостижимую для традиционных судов. Впрочем, это видно по заезду даже такой малышки. А теперь представьте, какой крутой и быстрый может быть корабль, имеющий полные габариты. Пишите в комментах, если эта тема вам интересна. Быть может как-нибудь сделать что-то подобное. Вы знаете, что в мире судов означает слово буксир? Буксир это целая категория судов, предназначенных для буксировки и кантовки других судов или различных плавучих сооружений. Подобные корабли сразу же можно отличить от остальных. Думаю, вы это сами тоже уже поняли. Помимо транспортировки, данные корабли используют и для обеспечения безопасного маневрирования крупных судов на сложных участках водного пути, в портах и гаванях, а также при противоаварийных и спасательных операциях. Буксиры применяют на всех видах водных путей и эксплуатируют в водных бассейнах многих стран мира. Обычно это суда небольшого или среднего размера, конструкция которых может значительно отличаться в зависимости от назначения и района плавания. Буксиры относят к судам вспомогательного флота. По численности они превосходят остальные виды вспомогательных судов. Если предыдущие работы можно сравнивать друг с другом и выделять что-то лучшее, то вот этот корабль просто вне конкуренции. Мне он с первого взгляда запал в душу из-за необычной интерпретации. Люди построили данного красавчика на паровом двигателе, проработали интерьер, сделали очень красивого и колоритного моряка, ну и, конечно же, оснастили мощными данными для успешного плавания. Не верите, что этот красавчик может плавать? Что ж, тогда взгляните сами. Для чего, по вашему мнению, используют корабли? Конечно, первая и, наверное, основная цель – это транспортировка грузов. Во-вторых, лично я подумал о прогулках и сфере отдыха. Ну, всякие там круизы, отели на воде и так далее. Ну и в-третьих, разумеется, нельзя не упомянуть и о кораблях, используемых для рыбалки. Они сразу же выделяются на общем фоне. Не имеют никаких лишних этажей, паровых двигателей и всего такого. Строгий внешний вид и функциональные отсеки, при помощи которых легко можно ловить рыбу. Ровно это же самое относится и к тому красавчику, на которого вы все это время смотрели. По-моему, чистая работа. На очереди японская подводная лодка. Как я это понял, спросите вы? Что ж, ну, как минимум по вот этому вот флагу, виднеющемуся издалека. В остальном же никаких примет нет. Да и вообще подводные лодки, как по мне, это что-то максимально стандартное и однообразное. Тем не менее, это мне чем-то понравилось. Сам не могу понять, чем. Быть может, что игрушка так искусственно и плавно погружается под воду, а также имеет ровный и красивый корпус? Не знаю, в любом случае я бы не отказался от подобного подарка. А вы? А теперь я покажу вам модель, которая называется Акварива Супер. Она является одной из визитных карточек итальянского бренда Рива, при взгляде на которую даже не специалист четко определяет принадлежность бренду. 33-футовый открытый катер Акварива Супер является преемником легенды 60-х, модели Акварама. Слово «супер» здесь означает большую мощность в сравнении с ранее созданными моделями. Автоматическая коробка передач с электронным управлением выявляет всю силу двух двигателей Яномар по 370 лошадиных сил каждый. Круизная скорость Акварива Супер составляет 36 узлов, максимальная 41,5 узел. Внешний облик Акварива Супер ⁇ это результат совместной работы студии Официана Италиана Дизайн, традиционно создающий дизайн яхт Рива, а также внутреннего подразделения Феррети Групп. Детали из нержавеющей стали сами по себе шедевры. Палуба из красного дерева с 18 слоями лака укреплена вставками из клена. Максимальная вместимость катера – 8 человек, которые могут разместиться в просторном кокпите. Скользящий люк открывает доступ в небольшую каюту, в интерьере которой использованы те же материалы, что и в экстерьере – красное дерево и светлая кожа. Модель без существенных изменений выпускается с 2001 года и давно стала коллекционной. Повезло, что хоть есть такая штука, как интернет, и кататься в музее нет никакой необходимости. Более того, если есть умельцы, готовые повторить это так четко и ровно, переживать тем более не о чем. Часто кораблики, особенно игрушечные, делают на электрическом двигателе. Это и проще в реализации, и эффективнее в плане зарядки и длительности работы. В общем, годный вариант. Но чем мне понравилась данная модель, думаю, вы и сами уже поняли. Она работает на настоящем паровом двигателе. Ну или авторы проекта еще сильнее запарились и сделали обычный электромотор, совмещенный с выделителем дыма для имитации пара. В любом случае, нам не важно, что внутри, нам главное, что снаружи. А снаружи это просто конфетка, а не корабль. Он и большой, и необычной формы, и красиво сделан. Но просто идеал любителей морских прогулок. Согласны? Авианосец. Класс боевых кораблей, предназначенный для базирования на борту и боевого применения авиационных групп в морских акваториях в том числе удаленных от места базирования авианосца. Иными словами, авианосец представляет собой мобильную авиабазу, действующую в открытом море. Основной ударной силой авианосца является базируемая на борту авиагруппа, которая может иметь в своем составе как боевые самолеты, так и различные вспомогательные самолеты с вертолетами. Наша игрушка тоже с легкостью выдерживает все подобное, только, конечно же, в игрушечных масштабах. Ну а впрочем, мне понравился внешний вид авианосца. Он прям безумно устрашающий что ли. Какой-то мощный и неприступный. Именно такой, какими должна быть авиабаза. Кстати, работа довольно большая, но тем не менее она сделана аж в масштабе 1 к 250. Боюсь представить, какой здоровый авианосец в реальной жизни. Хотя... что нам эти ваши авианосцы? Подводные лодки и все подобное. Война – это нехорошо куда круче плавать и кайфовать, думать о жизни, заводить новые знакомства и в целом шикарно проводить время. А с этим всегда готов помочь подобный кораблик. Он имеет уникальную атмосферу из-за используемых на борту фонариков. Мелоча приятно. Также мне понравилась задняя вот эта красная штуковина. Забыл как называется, напишите в комментах, если вдруг шарите. Еще у него идет дым из труб, он имеет светлые окрасы и вообще куда ни взглянь, все как-то красиво, аккуратно и минималистично. Ну прям идеал для прогулок игрушечных человечков. Вот бы тоже на таком прокатиться. Только в жизни, конечно. Следующий корабль, на мой взгляд, является самым детализированным из всех, что были в сегодняшнем выпуске. Он мало того, что имеет относительно большие габариты, так еще и супер круто выглядит, оснащен двигающимися элементами, электромоторчиками, а также изюминками по типу спрятанные внутри карты. Не знаю как вы, на меня такие подарки от авторов проекта всегда подкупали и будут подкупать. А как на воде этот красавчик держится, Ммм, просто волшебство! Теперь я покажу вам то, чего я реально не ожидал. Пожарный корабль! Да-да, казалось бы, если ты в море у тебя случился пожар, уже мало что поможет. Да и на крайняк прыгай в воду и все будет хорошо. Но оказывается, что и в их мире есть водные пожарные. Тушат они таким вот методом при помощи странных трубок с водой. Не знаю, существует ли такое в реальной жизни, но в игрушечном мире мне это кажется вполне интересным и необычным.